Показывает кинокомпания «Махагани Pictures совместно с «Конкустадор Entertainment. Мария Кончита Алонсо в главной роли в фильме Предательство за предательством. Также в ролях. Matt McCom, Muse Watson, David Groch, Greg Evan Williams, Susan Lee Hoffman. Линдси Ли Гинтер, Джо Эстевес. Монтаж Рэнди Вандитрифт, композитор Роджер Нил. Доброе утро, ребята. Говорит радиостанция города Фредериксвилл, штат Аризона. Эй! Похоже, все-таки солнце будет немножко сегодня светить. Да, смотрите, получится солнечный день в итоге. Надо же. Сюжет Патрик Хайсмит. Автор сценария Патрик Хайсмит и Стивен Хартов. Продюсер Ави Нэшер. Режиссер Джак Эрсгард. Близнец вызывает Марса. По экспресс проехал. Добро пожаловать в Фредериксвилл, штат Аризона. Марс говорит, вас понял. Предупреждаю. Ударный отряд. Эй, всем проснуться. Выступаем. Пошли, вставайте. Давайте, давайте. Давайте. Damn, Черт, в Ираке было That лучше. Off, Такой мягкий песок. Быстрее давайте. Шерли, да, это Шериф Скотт. Подъезжай раз so к раз конторе. Проверь почту, а? Ah? Журнал новый не пришел? Шерон, репортинг. Говорит Шарон. Барни Файф только что приехал на работу. вас поняли Шарон? Гидра, проверить все. Еще раз и вперед. Мы у банка. Все идет по плану. Юпитер, что у вас? У нас здесь западный банк и все тихо на. Западном фронте, как говорится, без перемен. Начинаем план А. На месте. Сэр, пони Сэр, пони экспресс проехал пункт Альфа. Хорошо. Точно по графику. Теперь будем ждать нашего цимбалиста. Лудо, лудо, посмотреть, Все-таки я, Все я придумаю подушку, гриста. чтобы массивой задницу, Добро пожаловать в восточную богомолицу. Да. ПБР смогу послать в Лас-Вегас, Лос-Анджелес, но нет, Морелли и Купер здесь, короле ты у чертова места, это шутка, лэ, ты должен смеяться, ну давай, что ты, наслаждайся жизнью, пока можешь я смотрю на тебя, у меня сердце разрывается. Не то, что я люблю тебе проповедовать что-то. Просто такой тип, который обычно не лезет в чужие дела. Хорошо, хорошо. Молчу. Но, брат, ради бога, на дерьмо выключи. А? Марс, это Плутон. Клифф, Левин привел. Привет, красавчик. Здравствуйте, мистер Амирес. Для меня что-нибудь есть? Прошу вас. Спасибо. Привет, Агнес. Опять слуховый аппарат не работает? Говорит Плуто. Люси только что получила чек. Дом 114 Димон, по улице Дюмон. Описание нет. А это очень просто. Самый уродливый скучный дом на улице. Наверняка. Банковский счет. Доброе утро, мэм. Агенты Купер и Морелли. Документы есть? Да. Ну, наконец-то, мать ваша. Что вы так долго, а? Пончики по дороге остановились перекусить. Говорит Плутон, к Люси приехали к гости. Похоже, два цимбалиста. Один белый за 20, другой черный 35 примерно. Хороший дом. Мне напоминает, это твой дом. Шурите, да? ФБР меня засадило. Прям как в палатке живу. Да, кстати. Надеюсь, ребят, у вас большой багажник. Мой муж Тони все время я столько вещей с собой беру, Но а? Ну, что делать? Хотя в этом городе девушку все не имеет значения. Здесь есть только один материал, фланелька, которую они все носят. Вы, ФБР, совещали мне защиту свидетеля. а что в итоге? Чиловечья уже отсидела два года здесь. Самый скучный город в Америке. Чтоб надеть для этих идиотов в Вашингтоне, а? Не могу поверить. Люди. Только не щурься так, милый. Глаза заболят. Как хочу уехать сюда? Где моя обувь? А? нигде не могу найти. Мне нужно в банк заехать, в банк МЭМ. Здесь что Эхо что ли, да? Да, в банк. Дядюшка Сэм мне посылает каждую среду небольшой чек. Я хочу получить прибыть деньги как можно быстрее. Так, ребята, рейс во сколько? Чего? Вы закончили одеваться, мэм? Бойскаут. Никогда раньше такого не видел? Вы шикарная дама, мэм. Ну, конечно. Раз ты это заметил, ты такой же. Мэм, попрошу вас надеть вот это. Таковы правила. Да, конечно. Хочешь мне все чистки расплющить, да? No. Нет, вряд so. ли. Okay. Поехали. Mm -hmm. как, как мне будет выдать по утрам of of запах of конского дерьма? Мисс Дейзи. Мисс Дейзи. Говорит, Плутон, Люси выезжает. Гидро ⁇ это Марс. Синхронизировать часы и начинаем план А. Это Барни и Файф нейтрализован. Береги. Я иду на свое место. Ну и городок, а? Тумстон, сравнив с ним, просто Париж. Театр, не вратится сто мили. Всех мужиков зовут или баба, или мус, а? Ты идешь? Один агент сопровождает свидетеля, второй остается в машине. Таковы правила, мэм. Правила. Уж он настоящий или как? Да ладно. Ринус, лучше как я в бюро. Well, I... Ну, конечно, я самосексуальный. Надо же. Вот <связь> такой вид, будто ему кол засунули. Посмотри, Такой красивый, такой скучный. Ему бы менять сделать, как следует. Я сам, какой-то немножко напряженный. Да ладно, ладно. Размечтался. конвенции а? конвенция, идиот. Знаешь, что хорошо, да, в маленьком городе? Ничего, мать твою. Как поживать красоточка? Я там посижу. за никакой тревоги. Будем убивать того, кто подаст сигнал и того, кто находится с ним рядом. Понятно? Ходит слово. Скажите, мать вашу. Быстрее, быстрее. Янус, бери деньги. Я бы сейф. Мать вашу, кто здесь, управляющий? Мистер Хастингс. Ты жертвец. Люблю жертвецов. Убивать. Потом, кто быстрее, ты или пуля? Черт возьми, Морелли. Мать твою, что это такое? Тихо, тихо, пусть забирают деньги. Что значит тихо, тихо, пусть забирают деньги? Это мои деньги, между прочим. Молчать. еще бы звук начнем убивать, понятно? Ясно? Чарли Хастинс. Президент Ижер Трес. Открывай сейф. I don't know the combination. Я не знаю комбинации. Ты так вспомнил? No. Нет? Юпитер, uh -huh. uh -huh. принадлежит. Трудно вспомнить. Ну-ка давай, Юпитер, кого-нибудь еще сюда. Don't even Даже не думай. А то каждые 30 секунд буду убивать по новому. Заложником. Но же трес, давай быстрее. Ты что, хочешь меня обмануть, что ли, а? Нестор, ну что вы? Дайте мне еще минутку. Берешь эту дамочку. Через несколько секунд ее мозги будут здесь на твоем ковре. Ты думаешь, что я этого не сделаю? Ошибаешься. Сейчас, сейчас. Ты что, думаешь, есть дурак, что ли? Или ты думаешь, что мы шутки шутим? Убей эту бабу в красном. Убить ее! Убить ее! Не дать ей уйти! Сядь на сверхход, быстро! А вот и Купер. А. Что происходит, Купер? Что происходит, Тони? О, oh, oh, Боже Мо. Так стреляй, чтобы не высовывались. Flanks, а я зайду с фланга, понял? Mo, боже, Мо! Go, Нет! Черт, да я не могу выехать. Че это дерьмо здесь? Damn. О, дьявол. Барни, подвезь в вашу сторону, брызь в через 8 down. минут. Die, не вдумай умирать, Мо. It's, it's no bank, это не ограбление. Are... Эти ребята профессионалы. Это ловушка. Ловушка. Они хотят right. ее бить. They're ну да, конечно. Я вообще виновата, да? Все будет right. But... хорошо. Все будет хорошо. Черли! Вызови Пусть людей пришлет. Ниптон перехватить связь. Все в порядке. Полиция Туссена. Это Фредрикс -Вилл. Ответьте, пожалуйста. Это полиция Туссена. На ограбление банка. Нам нужна помощь. Вас поняли, Фредрикс -Вилл. Вам повезло. У нас есть ребята как раз из ББР, которые попали с ними связаться. не получается у него не просто две обоймы как у обычного bleeding, символиста like <реклама> он как <реклама> черт из коробки выскакивает <реклама> хорошо сейчас я пришлю еще людей <реклама> когда вы можете быть у банка <реклама> через две минуты гидро у вас будут люди <реклама> через две минуты держите их <реклама> Черт, не высовывайся. Блутон, <плутон> Шарон, где вы? До банка минута. У меня почти патроны кончились Нужно уходить отсюда Хорошо Уходим, когда они будут менять обоймы Когда я скажу, пошел следовать Янус, вычистить там все Я Ты мудил! Не Это по твоему плану засидеть свидетель, кретин? Все, so, теперь не вылезайся. Гидра, неожиданный гость. Быстрее, быстрее. Быстрее, бьерд возьми. What? What? Что? What? Что? Меня убьют и тебя. Не перейти в терьмо глыбе. мэм. BBR, мэм. ты делаешь? Хорошо, отпусти меня, Купер Лежи Пожалуйста, Купер а? Можно мне не совать морду тебе между ног, а? Если тебе так уж хочется Попросил бы меня вежливого Купера. Кто знает? Может быть, эта перестрелка меня возбудила. А может быть у меня просто настроение соответствующее. Все, можешь есть. Ты уверен? Да, да. Да, я уверен. Ты знаешь, ты первый мужик, который меня прогнал оттуда. Может быть, ты педик? Нет, да ладно, но мне-то все равно. Это не твое дело, но вообще я не педик. Ну что ты так нервничаешь? Федеральный агенты Уивер из Пенсер. Без новости надо ничего не делать. Я не любитель, между прочим. Я знаю. Я не хотел тебя обидеть. Отойдите, ребята, он мертв? Что случилось? Кто-нибудь вызовите скорую. Вы ФБР, а в агент агент Это мой коллега, агент Спенсер. Okay, У вас все в порядке, шериф? Они там все убиты. Them, я их всех знаю, я знаю их семьи. Jesus. Боже мой. Кейн и Броди это сделали. Weaver, Наверняка you? не вывер Кто? Пара психопатов. Мы за ними уже несколько месяцев. Нам говорили, что где-то в этом районе, но мы sure, не really думали. Смотри, вы здесь главный, мы не хотим вам мешать. Но вообще мы вам помогли вы поймать этих ублюдков. Да ради бога, я от помощи никогда не отказывался. У нас здесь есть коллеги неподалеку, мы сейчас их вызовем. Через час собираемся у вас в кабинете. Да, хорошо. Like this, Мать твою, никогда в жизни такого у меня не было еще. Yeah, like ну что, кажется, от них мы оторвались, да, от родственников моих? Yeah. Yeah. Я свяжусь с бюро, yeah? нам помогут. Да, в жопу бюро, ты что? Все уже продажные, все, которые переметнутся yeah. куда угодно. Я наведу one... с помощью одного звонка. Да, right. да, конечно. Okay, Хорошо, Эйнштейн, звоните, тебе так нужно. Go Мне все равно подписывать нужно. Гидро, это Марс. Слушаю, Марс. Мы потеряли ее, сэр они в автомобиле. Из этой дыры есть только so одна дорога. План Б разделиться, перекрыть дороги и отрезать их, пока они не успеют дойти до цивилизации. Мы на этот раз ее не упустим, сэр. Переходим следующий уровень игры. Это не игра. Игры для любителей, для детей, а не для профессиональных солдат. Самое страшное, что мы можем сделать, это недооценить противника. Я видел, как... Пехоту вырезали, дополнили солдата, потому что они не могли оценить силу врага. Я не хотел оскорбить тебя. Я прошу прощения. Второй раз уже я тебе за сегодня читаю лекцию. Сторонусь, тебя, тебя очень люблю, знаешь. Хорошо. Отряд танков. Прочесать поля. До шоссе. Отряд вправо. Подроги на север. Связаться со мной каждые 10 минут. Вперед. Перестрелка Фредрикса Вилли. Во время ограбления банка убито как минимум 8 человек. Полиция нам сообщила следующее описание подозреваемых. Мужчина, рост примерно метр 80 за 20 лет, ветло-коричневые волосы. И женщина латиноамериканского происхождения, брюнетка, рост примерно на метр 65-70 метров. Они вооружены и очень опасны. Где туалеты? Спасибо. Не все в порядке? Выживет. Полный бак на рейте. Как могу вам помочь? Агент Купер за счет вызываемого абонента. Подождите, пожалуйста. Федеральное бюро расследований. Отдел специальных операций. Вас вызывает агент Купер. Соединить? Да, соедините. Заместителя шефа Криспина, пожалуйста. Секундочку, подождите, я сейчас вас соединю. Здание ФБР. Криспин, сэр, агент Купер звонит. Да, соедините. Купер, что происходит? Почему ты звонишь по этой линии? Сэр, здесь черти, что творится. Там была засада. И, сэр, Морелли мертв. О, oh, oh, Господи, Купер. Listen, son, слушай, сынок, ты должен знать, эта женщина, De это Иван де Она родственница... Да, да, да, жена Тони де этого известного yeah, мафиоза. Теперь я понимаю. Она помогла подойти его за решетку, где он, он должен сидеть. черти сколько теперь, до конца, до конца его, его дней? Мне нужна помощь, сэр, срочно. Сынок, слушай. прячься где-нибудь. Ты где находишься? На заправке. 21 миль от города. Недалеко от 666. Это Плутон. Мы засекли Люси. Плохие новости, символизируйте домой. Давайте, Сатурн. Они находятся на заправке. Четырех миль посох от вас. Сатурн понял, хорошо, мы едем. Хорошо. Там неподалеку есть одно армейское сооружение. Есть ведь главное э, женщина. Символист нас не интересует. Да это всего лишь на метеорологическая станция. Она недалеко от вас. Я позвоню, вас буду ждать. Доберетесь? Да, сэр, думаю, что да. Хорошо? Я осторожней, Купер. Я сам прилечу, чтобы помочь тебе. Да, сэр. Хорошо. Теперь, слушай, ты хороший агент, ты умный. У тебя все будет в порядке. Ты делаешь то, что ты должен сделать. Я сделаю то, что нужно сделать, сэр. Ну-ка, тихо, тихо, не шевелиться. Федерикс вилле банк, банк ограбили, да? А ah, у тебя что-то много дырок, дырок сзади в машине. Ну, я well, well, сразу сообразил, в чем You're дело. Right? I to show you something. Слушай, Валли, тебя так же зовут? Я so хочу кое-что so показать. Mr. Не так быстро, мистер. Ты ошибаешься. Я ФБР. Ну, кидай сюда. Сейчас я подниму, а ты без глупостей. Yeah. Ну, такие штуки где угодно продаются. Я агент Ланс Купер. Слушай, Вали. вы hey, кто hey, oh. такие ребята? Тихо, тихо. Успокойся, дружок. Мы федеральный агент. Чего вам нужно? Мы преследуем грабителей. Ты поймал? Не верим. он ваш, что ли? Нет. А, это документ подделка он тебя обманывает. Я так и знал. Не слушай их воли. Они лгут. Ты ружье. Не убирай. А я сейчас вызову кого-нибудь на помощь. Да он грабитель и убийца. Давай, убирай ружье, и мы его увезем с собой. Они лгут воли. Стой есть Я не хочу это впутываться. Что она там делает? продолжаются принимать особые меры и безопасности в связи с завтрашними слушаниями Сенатской подкомиссии по коррупции и связи с мафией. Сенатор Иванович заявил, что он абсолютно уверен в том, что завтрашние слушания докажут его невиновность и он не боится показания неизвестного свидетеля. Дайте мне, Зевса. Марс, хорошие новости? Сэр, у нас временные трудности. Что? Если эта женщина не будет мертва в течение часа, даю слово. Мишень будет уничтожена. Я тебе даю слово, Марс. Будет хоть какая-нибудь ошибка с твоей стороны. Тебе, конец, как и меня понятно. Эва! Ты, сукин, сын идешь, валя отсюда. Иди сам умирай. Ты пойдешь со мной. Нет, не пойду. Чего? Ты просто курьер, разносчик. Да, но я должен принести тебя. Слава Богу. Эй, эй! Здесь, Смарс. Это Таврус. Мы ее видим. Убрать ее. Нужна. нужно? Ну так иди сюда. Okay? Вы yeah, все I'm в порядке? Да, все великолепно, все великолепно. О, мать твою, я не шикарная дама, okay. хорошо. Второй раз. За сегодня меня чуть но не убили, really а ты думаешь, а мать твою, только о том, как я сижу. Ладно, пойдем. Ты критит, это знаешь, да? Я не шикарная дама, но ты не джентльмен, между прочим. Две патрульные машины пробежаются к городу. Перерезать телефонные провода, забить полицейские частоты. Скажи, чтобы я нас их перехватил. Янус вызывает Марса. Пятница. Заснул. Янус, возвращайся обратно на площадку для игр. Но это лишь вопрос времени. Лучше команда всегда выигрывает. Но рисковать не нужно. Нужно вызвать еще игроков. Везувий. Ребята, слушайте. отправляемся на охоту. Бискейн, возьмите вторую команду. Отдай, за мной. рок н ролл О боже, ненавижу ходить. Сейчас как бы такси вызвать, а? Ты знаешь, старое доброе время, если нужно было пройти 50 метров от магазина Бэкборда до магазина Бендл, то высылал за мной лимузин. Он умел обращаться с дамами, не то что некоторые. Ты меня слушаешь? Все. Держите со мной немедленно. Говорит первая команда. Сектор 17, все чисто. Это Гидра. Я сектор 8H, лючей не видно. Вторая команда. Сектор 2F, чисто. Гидра вызывает Марса. Вижу их след. Сектор 4G движутся на северо-северо-запад. Ближайшие команды в секторах 6G и 7H. Десять минут. Я их вызываю. Куда мы идем, миленький, а? Пуэртвоярта, Таити, Лас-Вегас. Ой, прости, я забыла. Денег нет. Oh, машины нет. No Оружия нет. Я знаю, куда мы идем. Прямо в ад. Like я такая, или мне сегодня просто oh. так повезло? No. Нет. No, Tide, нет. Ты... Like я, такая. я такая. Только так, когда меня пытаются застрелить, зарезать, сбить машины. Ну, короче, убить. Только тогда, да, я такая. Like yours, ну, с странно, что это так редко oh. происходит. Боже! Ответил! Слушай, может, ты такой тупой, как кажется. Может, ты даже знаешь, куда мы идем, а? Там есть метеорологическая станция. Миль 8 сейчас Через несколько часов там будет ждать нас мой босс. Там за горой? Я же похож на горную козу. Ну, а хорошо, хорошо, мистер, мистер Купер, ты должен был сказать, нет, мэм, вы не похожи на козу, like вы похожи на красивую женщину. Right. А потом ты должен to... был рассмеяться, потому что я пошутила, понятно? Хорошо, слушай, я стою здесь, потому что я очень устала Ты мне насрать, что бы ты ни говорил, понятно? Мне плевать уже Я больше не хочу идти ни с тобой, ни с кем еще И мне насрать, А ты думаешь, что нибудь еще думает Нет Что? Нет Вы не похожи на козу Спасибо Большое спасибо. Первая команда уже возле этого сектора. Будем на месте через 8 минут. Понял. Вторая команда будет там через 10 минут. Это Китра. Приезжай в 4G. Мои ноги. Я просто умираю, Купер. Мы не можем секундочку отдохнуть, а? Нет. Я должен тебя доставить, и я тебя доставлю. Ты будешь завтра давать показания. Почему? что это для тебя так важно. Это моя работа. Я должен это сделать. Да, конечно. Ты за делаешь что? Что <связанное> ты должен сделать, да, мать твою? Как же скучно с тобой все-таки. Я Гидра, я, я вижу Люси. Северо-западный угол сектора 4Г. Всех двигайтесь У. ко мне. Как я хочу пить. We'll Нужно будет идти сюда. Okay. Ладно, мистер Купер. Митер Купер. Потерплю. Hydra. Гидра, что у вас? Сейчас целюсь. Да стой спокойно, мать твою, сука. Купер, я умираю. Нет, серьезно, действительно умираю. Я очень хочу есть. Ну-ка, от дерева отойди. Наклонись немножко вперед. И замри. Я пить хочу, Купер. Купер! О, черт. Я с тобой разговариваю. Ты что, оглох? Я с тобой разговариваю. Ты не слышишь, что я тебе говорю, да? И смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Я с тобой разговариваю, вежливо разговариваю. Слушай, слушай. Марс, высла людей. Я их держу. Северо-западный угол сектора 7 Д. Все услышали, вот все туда Это первая команда, который будет через 4 минуты Послушай Он стреляет из трепетской винтовки, 50-й калибр <сёк> Вдвоем, красила в чиле, дырка будет вот такого размера, понятно? Откуда ты знаешь про это все? Я сам был снайпером в пехоте ты действительно думаешь, что у меня красивое тело. Нам нужно спрятаться побыстрее. Ну, ребят, давайте быстрее. Не могу их вечно держать. Мы будем дебать через две минуты. 17, 18, 18, 19. Пусти меня. 19. Что ты делаешь? 20. 20. Oh, Пошли. God. Нет, нет. Он убьет нас. Он меняет. <соцкий> меня убьет. Черт возьми, они Кто он такой-то типа? Дядя, they? yeah, ушли. They're not they're not парень, он молодец. More, Далеко не уйти не могли. Сектор <связь> oh, <связь> перекрыть <связь> и вылететь. <брать на> <связь> не волнуйся. Беру тебя <связь> в какое-нибудь <-то связь> какое <-то> спокойное <связь> место. <связь> да, да, да, как я размещался. Я много думал. Лучше мне всю жизнь чем быть еще минуту Евой Рамирос. Нужно было раньше думать, прежде чем ты настучала на мужа и на всю его семью. Эй! Ах ты, сука! Сука ты! Вы, ФБРовцы, меня подставили. Я ни слова не говорила, ни единого слова. И вы сказали Тони, что я его заложила. И он послал людей, чтобы убить меня. И тогда у меня уже не было выбора, понятно? Нет. Выбор всегда есть. Все определяют твои поступки, а остальное болтовня. Да? Да. А ты ж у нас папа римский, что ли? Ты ничего не скрываешь, а? Может, немножко взяточку берешь там, здесь? Ты <соединяющие> только пока жена не смотрит. А? Врешь ты все. Ты думаешь, ты совершенство, да? А я сомневаюсь. Нет, совершенство в мире. далю нормальную цену. Ты придашь кого угодно. Просто тебе не предлагали. Лэнс Купер. этот символист. Что он такой какой-то такой, как и все. Почему так трудно все? Может, это ловушка? Нет. Это его биография? Лэнс Купер, бывший сержант, разведка морской пехоты, снайпер, специалист по любому целковому оружию, специалист по рукопашному бою, Панама, Буря пустыни, серебряная звезда. Жену изнасиловали и убили в их доме. После этого Купер решил взять в закон в свои руки и за это его перевели в другой отдел. Ага. Значит, система уже его обидела, да? Заль. Сообщи всем, это не обычный символист. Это ветеран, десантник. Мы для него противник. Хотел бы с ним встретиться, а? So far, Далеко еще, Купер? Или просто с горочки спуститься? <связывайся> Дай показания, они сказали. We'll to Мы защитим say. тебя, они yeah, сказали. Right. Да, конечно. Только, мать, они мне не говорили, что на Еврес придется лазить. Если в итоге меня убьют, они мне кажется огромную услугу. Я не шучу, серьезно. Два с половиной года разыгрывайте себя, какую-то селяночку. И от скуки там поддыхала. А здесь хоть быстрее все будет. Ты че там смотришь? Нежного человека хочешь увидеть? Нас окружают. Я не знаю, кто ими командует, но это явно военный. Они не простые мафиози. Они профессионалы. Кто-то большие деньги парит, лишь бы ты молчала. Да. Я готов сколько угодно. Когда я запою, как трубы стены Ерихона падут. Слушай, надо дождаться темноты, и мой босс прилетит. Да, твой босс у нас что, вытащит, что ли? Уже какой лоскут бой скаутов? Найдейся на лучшее и готовься к худшему, да? Будьте готовы. О, Это Тусан Можете садиться, беру один. Команда ждет, сэр. No, Агент Купер, что-нибудь есть? Нет, сэр. Далеко no, мы. Sir. Часа два еще, сэр. It, further, Черт, sir. быстрее нельзя, нельзя. Давайте. Right, вперед, вперед. Oh. Oh. Oh, Дорога. Слава Богу. So а теперь будет намного проще. Oh. Oh, water, Cooper. Метеорологическая станция Еда, Купер, вода В кормит кормят ужасно, но все равно я буду довольна Дорога закрыта What? Чего? Where are you going? Ты куда идешь? Что ты делаешь? почитать не умеешь, смотри Там станция I... метеорологическая твоя no. Ты знаешь, молчание золота? Yeah. Well, да. А золото бывает скучно. Поэтому так люблю болтать языком. Ты что now? делаешь, а? Пошли. Uh? Well, uh -huh. Подожди, подожди. ноги нет сюда я хочу чтобы они увидели куда мы идем что значит увидели куда мы идем нет нет я не люблю воду нет не люблю я воду десять миллионов маленьких жуков живут под водой So как приятно. Пошли, Эва. Марс ⁇ это вторая команда. Мы видим их следы. Поехали! У меня была собака, которая время так делала. Пришлось ее уцепить. Шучу. Гот, Это просто шутка. Эй, вторая команда мы Эй, Купер! Этого хватит? Тарзан! Этого хватит? Yes, ma'am. Okay. Дать десантник, кто это, так сказать, Твою мать. Девочка, здесь серьезные игры. Купер, Купер ты видел? Мать а ты видел? А, мотоцикл. Можно я поведу, car, а? Please? Можно, пожалуйста. Ты sure right right хорошо right right. едешь на мотоцикле. Но я тоже думе делать. Но я умею. Я должен защищать тебя. Садись. Да? Ты готов броситься по пульу ради меня? Не хотел бы, но если придется. Как романтично. Поехали. Вторая группа. Вы меня слышите? Марс, это Кот. Они ушли. Но это даже неловко просто слышать. И не хватает мотоцикла. Мы можем взять их здесь, здесь или здесь. У него средняя скорость 25 миль в час на горе. Значит, в каком радиусе он может быть? Кот, сектор DH yeah. Искать yeah. повсюду, yeah. чтобы больше yeah. без ошибок. Yeah. Хорошо, Марс, мы поняли. Кончай. Что? Сейчас не время для... You know. Ну, ты знаешь. О, Купер, не бывает так, чтобы work. было не время для... Ну, ты знаешь. Anyway, ну, просто... Я такая, Я за основных годов комедию ломала за другой. И я не хочу тебя тащить штаны и прыгнуть для тебя. Ну, может, если попросишь меня... Да <связывая> ладно, ну успокойся <связывая> ты. Там <связывая> только что столько народов бы убивали. Не <связывая> может через полчаса <связывая> нас убьют. Почему мы не можем быть друзьями? <связывая> а? Да, там еще 25 миль. Быстрее давай. Никому не стрелять, пока я не скажу. Понятно? <связывая> да, сэр. Ты агент Купер. Ты на мотоцикле. Отсюда противник. Что бы ты сделала? Два возможных окна. Ущелье. Вниз по течению ручья. Там можно быстро ехать на мотоцикле. И выйти на шоссе. Да, но на первом же мостам ему можно дать засада. Или можно отойти сюда к старой фабрике. Спрятаться до темноты. А потом уйти. Минус. Он загонится в себя в угол. Здесь или здесь? Но где же? Марс, вы прочесали секторы И и Эйдж. Ни люти, ни символиста не видно. Он десантник. Как какая у них поговорка? Все выше и выше. Hydra, Hydra. у нас есть причина считать, что Купер и, Купер и Мишень которые спрятаться на фабрике, которая находится в миле от вас. Окружить фабрику и дождаться меня. Вас поняли. Я буду в фабрики через 8 минут. Это Янус. Мы едем к фабрике, сэр. Мы там будем через 10 минут. 15 минут в я Мы на 2, мы 8 периферию, Абека-цинеман. Планы меняются. Они поняли, где нам нужно бросить мотоцикл в спрятаться. Уйдем под покровом темноты. А сколько мы здесь будем сидеть? Холодно. Дождемся, пока светет. Возьми фонарик. А ты куда? Устроить небольшую страховку. Страховку? О, боже ты мой. Это кот. Моя группа будет в фабрике через 6 минут. Что теперь, Купер? Господи, какая помойка. Помню, мы с Тони в таком же месте первый Это Янус. Первая группа будет в фабрике через 4 минуты. Я хочу, чтобы фабрика была окружена. Ничего не предпринимать, пока я не приеду. Понятно? Понятно. Вот здесь вроде не опасно. Дверь надежно закрыта. И отсюда мы все будем видеть. Первые за день нас не пытаются убить. Мои бедные ноги. Сейчас просто умру. Посмотри на мои ноги, а дети, кровоподтеки никогда теперь не пройдут. А ты не можешь хоть раз сесть как дама? Ай. Почему? Что я неправильно сижу, мать твою Купера? Господи. В чем проблема? Неужели твоя жена так никогда не садится, чтобы тебя хоть немножко подразнить? Нет. Ее нет. Бедненький. Она что, сбежала со страховым агентом, выслал с него замуж, родила два с половиной ребенка, завела собаку? Нет. Она умерла. Прости. Прости, но мать всегда говорила, что я слишком много болтаю. Она была молода? Да. да. Sorry, Купер. Прости, Купер. No... Я не знала. Гидро на месте. Хорошо. Я надо занять место. Все остальные Перекрыть периметр Все на месте Мы окружили фабрику Хорошо, хорошо Приготовиться Атаки Как холодно Купер ну что за говеный день был, а? Я подумала, что ты меня предашь, а теперь... Купер, я хочу тебя попросить, а? Только ты не думай, что я там к тебе клеюсь или что такое. Просто здесь очень холодно. Я замерзла мать твое. Я есть хочу, пить хочу, устал и все такое еще. Я подумала, ты не можешь, а... Ну, обнять меня. Просто мне нужно немножко согреться. Я обещаю, что буду себя хорошо вести, как панька. К тому же у меня сейчас не очень сексуальное настроение. Мне просто холодно. Вот, видишь, я не кусаюсь. Ну, разве что ты меня попросишь? Я шучу, Купер, шучу, шучу. Господи. Какой же ты серьезный, мать твоя. А? Знаешь, Купер, или меня узнать, ну, поближе, по-настоящему. Я на самом деле не такая уж и плохая. Занять положение для стрельбы. Нептун установит аналогов. Если получится, можно Люси будет моей? Да, you. ты можешь ее убить. марс поняли марс Стал бы патроны. Что это? Я не знаю. Купер, Купер ты же сказал вроде, что мы здесь будем в безопасности. И на какой то секунду я даже себе поверила. Дура, дура, дура, дура. Может быть, какое-нибудь животное. Внутрь. Левый Панк, найти женщину. дядя что происходит? дядя дядень, нас окружают. Надо же, какое великое за тебя. Мы умрем здесь, в этой странной двери. Тихо, тебя услышат. Я иду туда. Нет, нет, нет, нет. Нет, ты меня что, здесь одну бросишь? Если я туда не пойду, они убьют нас. Кто ты хочешь сказать? Мне нужна твоя помощь. Моя помощь? но ну, это здорово. Очень смешно. Лучше убей меня сразу. Я с ними справлюсь. Не ты, ты прикрывала меня. Сможешь? А у меня что, выбор есть? У меня выбора нет. Ах, я забыл, у всех всегда бывает выбор, да? А у меня нет выбора, понятно? Нет. Если ты убежишь и ты не будешь меня прикрывать, я умру. Я умру. Понятно? Понятно, Купер, понятно. Не волнуйся. Считай, что я прилипла с задницы к полу. Не волнуйся. Не волнуйся. Прежде всего, убить женщину. Стрелять сразу, как только заметите. Вот он. Второй этаж. Тимбосы на Мы преследуем символиста. Прекрасно. У меня как раз здесь или идти туда. Идти туда, туда. Все пошли. Главное мешать Люси. Увидите Увидеть ее, сообщите мне. Все хорошо. Боже, помоги. Thank <laughs> you. Да, Похоже, стрельба. Where? Where Минутку, they? где они, черт? Around, Разворачивайся быстрее, быстрее, в ту сторону. А сейчас действует в одиночку. Он пытается нас пристрелять по одному. Убей его. Черт из табакерки. Не хочу говорить банальности, но будь поосторожнее. Хорошо. Ответь. Проверь наверху. Внимание, на втором этаже брат. Стрелять осторожно. Матерь Божья, помоги мне. Я не хочу так умирать. Я не хочу умирать в этой дыре. Черт! Прикрывай меня! Гидра встретился с символистом. Это означает, Check. что Люси сейчас okay. одна. Действуй! Помоги! Не делай этого. Она умрет. Ты умрешь. Подумай об этом. Подожди. Помогу то, что обычно называют мексиканский делью. Давай это сделаем. Пока еще нет. 50 50, что он может убить одного из нас или обоих. Мне не нравятся okay. такие шансы. Хорошо. Тогда будем торговаться. Хорошая мысль. Мы все профессионалы. Это была очень интересная игра, Ген Купер. Но, боюсь, это пат. У нас женщина. Ты можешь нас убить, а можешь не убить. А ведь можно сделать так, что все будут выигрыши. Тогда поговорим как взрослые и потише с гормонами там, без всяких глупых и неожиданных движений. Что ты задумал? Ну хорошо. Правила. Чтобы не было никаких безумных гамбитов. Посмотри, что моя коллега полностью закрыта телом мисс Рамирес. Ты не можешь ее убить, не пострелив заодно и мисс Насчет этого мы договорились? Да. Второе правило. Мы решаем, что нужно договориться. Мы будем разговаривать, а не стрелять друг в друга. Лиша, давай говорить. Лицом к лицу. Вблизи. Чтобы избежать всяких сюрпризов. Ну давай, Дент Коппер. А это уже что-то. Пистолет. Брось его. Ты брось. Мы ничего не добьемся без жеста доброй воли. Я опущу пистолет. Твоя очередь. Убей его! Ты, сукин сын, ты хочешь сдать меня, да? Ты такой же мудила, как и все они, сукин сын, сволочь! Заткнись. Кто ты? Им на не имеют значения. Я люблю знать, с кем я разговариваю. Трентон Фейзер. В прошлом майор Трентон 82-го десантного батальона. Удивлен, Купер. Видишь, мы не очень отличаемся друг от друга. Оба профессионалы. На собой втрахнула система. Меня отправили в отставку, после долгих лет верной службы на этой стране. А ты, как они обошли с тобой после смерти твоей жены. О, да. Я знаю про Энни. И поверь мне. Я знаю, что такое. Рисковать жизнью ради власт, придержащих. Я для чтобы они отвернулись от тебя, когда они тебе нужны. Пошли они все в жопу, сынок. Думая о себе. Никто больше о тебе не подумает. Всем остальным плевать. Я сочувствую тебе. Правда. Я убью тебя, если мне придется это сделать. Но я бы не хотел этого делать. Мы же не будем убивать друг друга из-за какой-то шлюхи, продавшейся мафии, правда? Ты знаешь, кто она, агент Купер? Не просто какая-то, ничего не подозревающая, невинная домашняя хозяйка, которая не знала, чем занимается ее подобных муж. Она была правой рукой, Дебенедитто. Эта женушка все знала. Она занималась сама и отмыванием денег, и проституцией, и убийством. Леди Макбет, сука мать, ее у нее кровь на руках. Отдай ее нам. Не пожалеешь. Тебе больше никогда в жизни не придется работать. Никогда не придется будет Сколько? Хорошо, ладно. Давай назовем какое-нибудь число, чтобы знать, о чем мы говорим. Давай поговорим о цифрах. Мы достигли консенсуса. Дамочкой можно пренебречь. Like you say, she's no lady. Ты уже сказал, она не дама. Не you дама, это верно. We say, well, miss скажем, шестизначное число? Мне нужно точно знать, сколько. Пятьсот тысяч долларов. Вы даже близко не приблизились cool потому что я думаю. Миллион. Два. Слишком много. Два. У нет времени торговаться. Ко мне идет подмога. Хорошо. Два миллиона. миллиона. Называй банк и счет. Я советую швейцарский банк. банк. Хорошо, устрою это. Устрою. Ты получишь информацию о счете до того, как мы уйдем отсюда. Среди несколько дней деньги будут переведены. Можешь делать все, что угодно с ними. Я не могу поверить, что я только терпел ради этой дамы. Извини, ради этой шикарной дамы. Даже нет. шикарная дама. Ну, Пусть тогда даже проще будет тебе, правда? Я из этой шикарной дамы даже нервничать не буду. Мать ее. Шикарная дама. Yes. Well, да. Но мы, no, кажется, поняли, что она... Но no, она не class. шикарная дама. Ну, ладно, это не важно. Come on, let's get on with ну, us. давай быстрее, а? Теперь моя коллега заключит наш договор, выпустив одну пулю в голову мистера мира Чистое убийство. Мы все профессионалы, тоже не будем дергаться. Мы видели раньше, как умирают мужчины и женщины, так что вдруг без всякой сентиментальности. Договорились? Можем кровь на тебя не попала. Ты не успеешь переодеться, нам нужно будет идти прямо в аэропорт. Я начну этот трех, чтобы никто не дергался. И она выстрелит. И тогда мы все уйдем отсюда. Okay. Хорошо? Sure. Ладно. Раз. Тру, не ва. О, Боже мой, посмотри на себя. Купер, сколько крови. Что, что мне происходит? делать? Купер, что, что мне делать? Эва. Да. Послушай. На улице. В машине. Вызови помощь. Купер. Купер. Купер, слышишь, послушай меня, что он сказал про меня. Это все неправда. Я не знала. Я ничего не знала. Я знала, что Тони не мальчик церковного хора, но я не знала, чем он занимается. Ты мне веришь, правда? Я знаю, знаю, пожалуйста. Иди. Я сейчас позвоню на помощь, да? А ты лежи здесь. Купер, прости. Я знаю, слишком много говорю, Купер. Не такая. Ты подожди меня, ладно? Я сейчас вернусь. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Trent! Trent! Trent! Trent! Trent! Oh, oh, oh, oh. Будь ты проклята, мать твою. No. Нет, будь ты проклята, мать твою. Купер! Ты здесь, сынок? Сэр! Я здесь. Держись, Купер. Мы идем. О, Боже мой. Держись, Купер. Все будет хорошо. Ты их всех убил, да? Женщина. Не волнуйся, Купер. Теперь мы все берем на себя. Ты выполнил свой долг. Должны сказать, мистер Рамирес, вы совсем другая, чем я думал. Это большая ошибка, что вы делаете. Вы все так говорите. Криспин! Почему? Есть сенатор по Иванович. Он 20 лет назад связался с мафией. Ему было, нужно было найти ФБР своего человека, чтобы чувствовать себя спокойно. Он нашел слабое звено. Меня. Мисс Рамиры знала намного больше, чем она сказала на суде этого вот мафиози. Ее звали, как свидетеля по новому делу, чтобы она все рассказала. Мне пришлось отменить ее приглашение, если ты меня понимаешь. Я не могу поверить. Только не ты. Молодые люди с принципами становятся старыми людьми с долгами. Я хотел тебя позвать, поделиться, но ты у нас такой бойскаут, Купер. Бойскаут. Смотри мне в глаза. И скажи, что ты больше никогда об этом никому ни слова не скажешь, если я тебе сохраню жизнь, я отпущу тебя. Ты никогда никому ни слова не скажешь. Обещай мне. я не могу я знаю сэр нет я не могу не могу его убить черт Ты ты убей его. Да закончишь. Убери его и тело, ты суки. Хорошо, сэр. А сука здесь? <свы> Скупер. Пошли! Пошли, а? Купер! Купер, ты должен помочь мне. Ты не можешь меня здесь просто бросить. Прости. Мне очень жаль, поверь мне. Мне очень жаль. Купер, теперь что? А теперь мы идем в Вашингтон, чтобы ты, ты дала показания. И а потом... потом? А потом? Есть варианты. Варианты, да? да. Ты что, улыбнулся? А? Нет. Это гримаса боли. Нет, улыбнулся. Конечно, может быть, тебе зуб болит. Потому что, если это улыбка, тебе нужно почаще улыбаться. Тебе это идет. Ты знаешь, Купер, у меня был учитель, он мне говорил, улыбнись, и весь мир с тобой будет улыбаться. Заплачь, и всем насрать на тебя. Ну, конечно, вот если ты заплачешь. Мне будет не насрать, потому что... Слушай, я что, слишком много говорю? Немного. Тебе это очень не нравится? А, да. да нет, не очень.